Боя нас здесь, брат. Ядерный рассветный зря души кран. Это значит, что мы опять копаемся в большой дымящейся куче билдов. И поскольку у нас не так давно достали из хранилища Рино и Никс. Пошли посмотрим. Для начала на Никс. Буду сначала прайм-версию смотреть. Потом, если вдруг пойдет струя, цепанусь за обычную версию Поппит Мистерс Прайм и сразу бросается в глаза замененное поглощение на очаровывание от Титания. кидываем статусы сами с себя. Три формы. 117 тонн эндо. Энергоисточник. Ну, поскольку у нас там торчит поток Prime, Просто какие-то нечеловеческие значения в 638 единиц энергии. И я прям-таки немножко в шоке. Хитрое течение. Короче, рейндж долбим по полной. Перенапряжение. Растяжение. Короче, силу бафуем по остаточному принципу. Энергоэффективность не трогая вообще. Поэтому так любимая в билдах на Анидоса слепая ярость тут вообще никак. Хотя честно, можно было ее вместо усиления воткнуть. Куча силы. Но с другой стороны мы там теряем энергоэффективность, причем конкретно так. Ну и вот. Длительность для Никс штука важная, но ее часто настакивают гораздо сильнее, чем нужно. 150-200 процентов ранжа, ну, в принципе. О, какого нафиг ранжа, что я несу? Длительность, конечно же, 45-60 секунд. Контроля либо хаоса. Ну, и если честно, больше не вряд ли когда-то понадобится. To get those up to one plus minutes. То есть нефиг гоняться за длительностью более минуты. И так далее. 45-50, ну ну там 55 секунд, ладно. Хватит за глаза и уши. Хм. Хотя бы 125% силы. Чтобы... Псионические заряды... Прошибали броню насквозь. Аук на первую способность в принципе может Что-то Сделать, а именно Запилить какого-нибудь оберсолдата Но Надо попасть в то самое окно в 4 секунды Не знаю, правда нахрена Я с Аугом на Никс не играл Поэтому меня можете даже не спрашивать На двойку Аук бесполезен сфера хаоса есть только прикинуть а насколько я хаос могу растянуть так вот потихоньку потихоньку растягивая зону поражения и устраивая полнейший швах на карте это долго ассимиляция но ну, мы же не танкуем в конце концов поэтому можно будет попробовать имеет смысл если сэкономить ДРНЖ либо на длительности ну или на скорости как вариант так что с аугами я бы не заморачивался ну и прочитаем дисклеймер никс не сложна в игре если у вас все Сделано в том порядке, в котором это должно бы быть. Когда залетаешь на миссию, сразу откачиваешь себе энергию. Потому что надо сразу накачать себе чуть ли не максимум. Чтобы потом эффективно откачивать себе хп. Когда находишь толпу, тройку. Застанил. Ага, единичку. И устраиваешь. месиво. Потом. Особо жирных. В плане жирности брони. Обкастовываешь болтами. И go to step 1, собственно. В принципе, ничего криминального. Ну и можно таким макаром позажигать, как демон бездны, которым ты, собственно, и являешься. Never leave your bubble ever again. Бублик, бублик, бублик, бублик, бублик. Never leave your safety bubble built. Уокер. как играть активировать ульту каждые 15-30 секунд херачить и снайперки хэдшот ну если энергии хватает потихоньку прорубаемся сквозь толпу и чувствуем себя в полнейшей безопасности потому что мы класть хотели на всю на всю эту хуяльню ассимиляция позволяет передвигаться и использовать пухи что характерно когда поглощение активное. Высокая, задранная в хлам длительность и энергоэффективность. Всего лишь единичка в секунду расход энергии бубликом. Еще понадобится вот такой вот мод. Снайпер. Который откачивает энергию при попадании в голову. А делается это исключительно для того, чтобы у вас не кончалась энергия. В принципе, эту херь можно обойти, если фокус у вас с школы Зинурик. Заряжающий рывок, и пошло все в баню. <звы> Равновесие бы, конечно, с такими приколами вкорячить. А некуда. О как. Куб смерти. <смех> Генератор энергии. Режим атаки, вакуум и может быть испарение или как там. Я просто перевожу, поэтому не обращайте внимания на некоторые шероховатости. мячи какие-нибудь на скорость атаки ну и кит ганс пакс болт плюс 30 силы и эффективности на следующую обилку после хэдшота это наверное для того чтобы уменьшить расход энергии Мистическая зарядка и мистический момент. Поэтому для такого билда, наверное, жизненно необходимо ходить со снайперкой. Опять же, с тем самым модом снайпер. То есть мало того, что откачивается энергию, как сумасшедший. Ну и до кучи... <coughs> Не вылезай из своего бублика. Never leave your bubble ever again. О, насильник некромехов. Можно в соло ходить в хранилище. На Деймосе чистить. You can fully solve the entire wall hunt with this build. Че я кликнул? А, травля. <coughs> Зенурик. Ну да, я так и думал, что это будет Зинурик, типа, не стесняйтесь память, Абсорб с аугментом. Ну, как обычно. Бублик и Аська. А почему не Хрома? Или не Миза? А очень просто. Двойка не Крамех. Отражает входящий дамаг. Не обязательно, но можно юзать. Власть над разумом. Псионический заряд. Ну, тоже не так обязательно и строфа. Have happy hunting. Ну, естественно, поток Prime непрерывность Prime, чтобы увеличить длительность. Сколько, кстати, у нас длительность бубля? Дрейн 1.75. По-моему, все-таки в прошлом билде было сильно эффективнее. Так, попробуем вот так. Да, 1.75. Многовато. Мимолетное мастерство, которое срезает нам к чертям длительность. Но с другой стороны, кастить бублик каждые 10 секунд лично я не готов. Как говорится, случайно не ну но его нахрен. А? Пойдем еще пошаримся. Sister Killer. И вот эту еще посмотрим. Напомню, что все билды от Никс Прайм спокойно пойдут на Никс. Поэтому можете не заморачиваться, что я на Никс Прайм тут все демонстрирую. Двойка. Снять щит. Четверка. Самозащита. И перемещать с помощью прыжков бездны. Что там за... Пухоседа. Глифомет. Какой-то. Но опять же, ассимиляция, мимолетное мастерство, живучесть, обтекаемость. Непрерывный поток. В принципе, ничего такого. Но... Я и раньше знал, что Никс неплохо так косит сестричек. И что такого? Проблема Никсы, как по мне, в том, что на каждую ее задачу найдется фрейм, который будет делать это лучше. Да, она универсальна, но как это безликая. Всегда найдется то тело, которое будет делать это лучше. Почему-то вот в плане просто раздать всем кучу дамаги вуконг Уконг с Ауе пухой и мощной хорошей ближкой. Дает пососать вообще всему Ну, за некоторыми исключениями Если мы не говорим про стали и там подобные вещи Ладно, что-то я и отвлекся В принципе, можно обойтись тремя формами Это уже хорошо Как говорится Every day I'm shapling. Достаточно силы Чтобы зарядами Сносить к херам всю броню. Нормальный рейндж для хаоса. Ассимиляция. Ну, сами понимаете, бессмертие в обмен на мобильность. А дальше пук-пук-пук прыжком бездны. Ну а, и красотища. Ну и высокая энергоэффективность позволяет вам оставаться в бублике гораздо дольше. 183 Но в любом случае с потоком prime 100 мы сможем даже пусть 2 в секунду у нас будет потребляться даже пусть 2 в секунду все равно минуту вы точно протянете по крайней мере вот, нет основания это не делать. Ну что ж, наверное, на этом пока свернемся. Спасибо всем, кто присутствовал с вас, как обычно. Лойс, Пипийска. И до свидания. И это... Подпишись, чтобы... А чтобы не пропустить видос? Колокольчик, прожми. Вот прям обязательно. А это ее с братва.